Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра сан продолжает свою программу. Сегодня 12 августа 2016 года, пятница. У нас на связи после определенного перерыва переносили программы Ольга Викторовна, учитель метафизики, учитель духовный учитель «Как исцелять» самих себя, вот она этому все помогает, и наши программы они направлены именно на помощь всем нам, чему я лично очень рад, и можно очень многому тут научиться давайте мы тогда поговорим как раз таки о целительстве у вас завтра открытый семинар я приглашаю всех, кто нас слушает тех кто нас будут слышать и видеть на YouTube-канале, на Facebook принять участие в этом открытом семинаре целительства, если есть желание. Ссылки у нас тоже есть на наших каналах SunGates Radio. Ну, а кто хочет задать вопрос, пожалуйста, тройное W. SunGatesRadio.com SunGatesRadio.com Это ноль SunGates 108 Это солнечные ворота Ворота И на конце буква S. SunGates 108. Uh, Ольга, у меня к вам такой вопрос uh, этический. Я задаю всем специалистам, которые у нас выступают. Дело в том, что люди обращаются к целителям, к экстрасенсам, психологам, парапсихологам с просьбой им помочь. А не является ли вот э, их, э, скажем, э, понятно, все мы должны искать помощи, мы ходим и в Храм Божий, и там тоже ищем помощи у Всевышнего. Uh -huh. э, и это нормально. Но только uh -huh. вот почему-то э, мы не воспринимаем то, что с нами происходит, э, происходит все-таки по нашей вине. Мы же знаем, что причина всего кроется в нас самих. То есть мы получаем то, что мы заслужили. А все остальное орудие мы на эту тему, так сказать, с вами уже беседовали. И как бы это все, наверное, многие понимают. Но, тем не менее, обращаясь вот к таким специалистам, они как бы, ну, что ли можно сказать, перекладывают ответственность на плечи врачей, на плечи вот этих целителей. Ну, а люди хотят по разным причинам специалисты. Они хотят помогать. Они хотят помогать то ли не потому что они, то ли потому что они хотят помогать. Давали типа клятву Гиппократа. То ли они хотят зарабатывать деньги. Вот все все очень просто. Но тем не менее они как-то помогают. А, так вот, а, а надо ли помогать? Вот вопрос такой очень неординарный что ли. Ну, смотрите, когда ребенок учится ходить то родитель предлагает ему подержаться за его за руку. И родитель ему э, помогает сделать несколько шагов. Дальше родитель убирает руку, и ребенок идет сам. То есть, mm -hmm. но какой-то промежуток ребенок держится за руку. Поэтому... Э, Здесь, наверное, просто задача в том, чтобы вовремя руку отпустить. Чтобы не цепляться за нее, а дальше идти самостоятельно. Вот здесь, наверное, каждый решает сам, когда ему уже надо отпустить руку и когда уже двигаться самому. Ну, у всех, наверное, свои, да, разные причины. Вот И каждый, наверное, решает для себя эту задачу самостоятельно. А, ну... Конечно, помощь будет приходить в любом случае, сколько бы ты ангела не просил, все равно а, помощь идет, и она идет в любом виде. Она может прийти на физический уровень, энергетический, она будет, помощь будет во сне идти и так далее. Где угодно, а помощь все равно будет. А другое дело, как ты относишься к этой помощи? Ведь есть люди, которые пришли в больницу и сказали, так, я заплатил деньги, вылечите меня, пожалуйста. То есть, человек считает, что здоровье можно купить. Таких людей я видела, поэтому, ну, что с ними делать? Пытаешься объяснить, что не все так просто. Да, человек, в принципе, должен, конечно же, выбираться сам. Но иногда когда человек забывает, как это делать, у него уже нет памяти, и он давным-давно забыл уже, как он это делал, да? 12 тысяч лет назад он забыл, как он лечил свое тело. Я вам Легко скажу больше. Мы да. забыли не только 12 тысяч лет назад. Да, да мы забыли вот. и еще и в нашей Почти. жизни да, вот. тысяч лет, вообще таких, вот. по, такого понятия нету вот. да. поэтому от того, что мы все это позабывали приходится теперь как-то где-то отколупывать знания старые, да, и где-то их брать и хорошо, если пришли люди, ну они всегда приходят которые имеют канал связи которые просто считывают эту информацию и знают как помочь другим людям быстрее вылечиться. Но при этом, конечно же, человек все равно должен осознавать, по какой причине он заболел. То есть сначала я озвучиваю ему причину. И как только он снимает эту причину, дальше можно лечить уже любым способом. Если человек причину не снял, то вообще лечение будет бесполезным делом совершенно. Болезнь может вернуться... И можно операцию делать по пять раз, и это бесполезное занятие совершенно, да? Вот. И поэтому сначала все-таки нужно снимать причину. И только потом уже дальше лечить можно как угодно. Хотите энергетически, хотите мануально, хотите гемеопатии, хотите травы, хотите массаж. Вот как, дальше как хотите уже. Все. У вас будет свободный выбор. Но причину нужно первоначально все-таки найти. Потому ну, смысла нет. Да, mm -hmm. ну на самом деле никто не отменял, скажем, антибиотики. Yeah. А если воспалительный процесс, то надо снять вот этот воспалительный процесс, а дальше уже разбираться, а что там произошло mm -hmm. и почему yeah. mm -hmm. а, он возник, этот воспалительный mm -hmm. процесс. А так, скажем, лечиться, допустим, и в том числе и травами, приверженность которых mm -hmm. я очень большой, mm -hmm. а, когда там что-то очень серьезное. Ну, это не отменяет, на самом uh -huh. деле, то есть мы можем uh -huh. их использовать, но как-то более действенные, более экстраординарные, что ли, меры, если требуется какая-то даже хирургическая операция, наверное, ее надо делать, а потом уже, uh -huh. если врачи говорят, иначе ты можешь верить и не верить, сколько угодно, но бывают ситуации, когда вера одной и не справишься, правильно? Ну, если тебе сделали операцию, то тебе после операции обязательно нужно понять, почему ты вообще попал на операционный стол. Если ты не задумаешься и не будешь работать, то ты второй раз туда попадешь. Об этом речь. Uh -huh. Поэтому, да. Uh -huh. Хорошо. А, ну, вот, допустим, человек, ну, будем так говорить, в этом разобрался и угу. он уже там, готов на все, угу. то, то есть он а, уже видит, что дальше деваться некуда. Угу. А, ну, вот а, вы обучаете, у вас свое видение этого процесса, вы обучаете а, так, что те люди, которые с вами уже достаточно давно, они, скажем так, это понимают. Угу. А, вот у нас была пару часов тому назад была программа, которая проводила с одной э, женщиной, она парапсихолог, она медиум, э, она тоже целитель, и она mm -hmm. проводила оздоровительный сеанс э, вот прямо в эфире. Но ну, поскольку э, кроме э, аватара и меня, я хотел меня и аватара, mm -hmm. а здесь никого нет в студии, то мне mm -hmm. пришлось быть тем самым как mm -hmm. раз таки тем человеком, через которого проводился это. Mm -hmm. И вот она говорит: ну э, представьте себе серебристую энергию, серебристый луч, вот можно звездочки представить, и вы вдыхаете эту серебристую энергию. Ну, вы знаете, если бы лет, скажем там, ну, не знаю, 10 лет тому назад, ну, может, не 10, правда, чуть побольше, тем не менее, но если сказать, вдышите, вдохните в себя серебристую энергию, то, ну, человек, который это не знает, он ничего бы не понял, как это вдохнуть. Хотя я могу сказать, что еще лет 50 м с чем-то тому назад, я читал книгу Владимира Леви, известного психолога, да. наверное, знаете, да, Владимир? Да, ]евич? конечно, конечно. Владимир читал, Был, а вот, да. конечно. Я, более того, даже с собой книги эти привез, mm -hmm. то есть больше, чем лет 55 назад. Я читал эту книгу, и там было на написано «Войди в свой собственный палец». То есть, mm -hmm. э, mm -hmm. это ж когда еще было? То есть, войти в свой собственный mm -hmm. палец, э, mm -hmm. это было... Ну, как можно войти в свой собственный палец, вообще-то говоря? Как вообще можно mm -hmm. войти в палец? Mm -hmm. э, так вот... Э, как вот человеку, который только начинает это понимать и готов, может быть, готов поверить, но ему это очень трудно сделать, как ему, с чего начинать, какие вот такие шаги предпринимать, э, визуализация это все, это что же ну, представил, представил, ничего не получается, допустим. Годами, тысячелетиями наработаны практики, которые дают пошагово, да? То есть это как в первом классе, ты палочки пишешь, во втором классе пример решаешь. Здесь тоже есть пошаговая, а, такая <coughs> рост пошаговый. Да? Ты, вы можете э, сначала начать, например, с дыхания, к примеру. Да? То есть сначала вы практикуете дыхание. Ну, вот дыхание. Есть, да, есть упражнения по дыхательной практике, да, пожалуйста. Вы можете начать с любой йоги, начните с раджа йоги, кундалини йоги, да, как хотите, вот с любой. Вы можете заниматься цигун и так далее. То есть любая дыхательная практика э, есть краем дает дыхательную практику. Ну она называется цветная, да, цветное дыхание. Вот, она очень интересное цветное дыхание. Вот, поэтому. Практикуем сначала, да, продышиваем все. Uh -huh. И как только вы продышались, дальше уже можно будет заниматься центрами, то есть чакрами дальше. То есть можно уже э, очищать центры, заполнять их и э, заполнять лучами, и э, смотреть и вращение и так далее. Но э, прежде всего, все-таки, да, первый шаг это дыхание, второй шаг это чакры, Третий шаг, наверное, будет уже шишковидная железа, потому что с ней тоже нужно работать, ее нужно активировать, потому что у вас видение будет слабое без шишковидной железы, это будет тяжело смотреть. Значит, если вы ее активировали, дальше уже у вас видение появилось, вы можете уже смотреть картинки, смотреть, что у вас происходит, вы можете как микроскоп увеличить, там уменьшить. Да, и как телескоп увеличивать, уменьшать То есть все, что хотите, любую картину вот. Поэтому активация шишковидной железы тоже обязательна Но вот если человек самостоятельно занимается То в принципе все знания подаются во время медитации В общем-то, когда человек уже достигает какого-то такого трансового состояния и, ну, у всех по-разному, конечно, чувственники сразу принимают информацию, потому что чувственники быстрее растворяются. Кто работает по чувственному каналу, тот получает информацию быстрее. Яснознание – это самый медленный канал, наверное, самый трудоемкий, скажем так. Вот. Растворение медитации идет очень сложно. И человеку, чтобы научиться медитировать, нужно ну, достаточно много приложить усилий, то есть э, медитировать даже не час в день, а может быть даже два часа в день. Вот. Чтобы наработать, да, вот у чувственников легче идет. Я сейчас вам опыт рассказываю свой. <связываю> да, у нас группа, и поэтому как бы смотришь, кто как работает, у кого что получается. А, значит. <связываю> А те, кто родились сразу с каналом ясновидения, им, конечно, активировать ничего не надо. У них и так все работает. Вот. Но зато им нужна практика дыхания. То есть чакры все равно надо чистить. Если вы делаете снимок ауры, то вы знаете состояние своих центров. Да? Какую чакру нужно в первую очередь заполнить, с какой чакры надо работать. Какие каналы надо почистить. То есть там уже все видно с этого снимка. Там все параметры выдаются. То есть на этом приборе, там все как бы, Там даже вопросов никаких нет, все понятно. Еще, конечно, если человек хотя бы пять минут в день медитирует и продышивает свои центры, и то с течением времени нарабатывается состояние Покоя, да? То есть эмоциональное тело все время находится в состоянии покоя. Человеку легко удерживать внутри состояние равновесия. Он не выходит из себя, он контролирует все вокруг. То есть чем больше человек медитирует, тем больше растворяется в эмоциональное тело, и оно находится в покое. Это значит нет утечки энергии. Значит вы пришли таким же бодрым вечером, как ушли утром. У вас состояние такое же ровное. Если у вас есть состояние ровности, значит, вы можете заниматься еще другими делами. Вы можете меньше спать, вы можете заниматься дальнейшими практиками. да. То есть, вообще здоровье – это время, на самом деле. да. То есть, насколько человек имеет время, настолько он свободен, настолько у него есть здоровье. Все одно с другим связано. Я первые шаги делала по свободному времени. Я стала рисовать, то есть я рисовала картины и поняла, что ангелы мне подсказали, что таким образом я смогла обрести свою свободу и смогла обрести вот это вот понимание того, что такое свобода и что такое мое время. То есть, когда я принадлежу сама себе, не кому-то, а именно мое время принадлежит мне. Это очень серьезный шаг, если у вас день э, такой бешеный, скажем, да, вы сейчас должны сюда забежать, потом туда, потом магазин, потом ателье, потом детский сад, потом тут школа, потом. Да, вот если у вас такой график, то вы начнете скоро ощущать, что вы находитесь в каком-то рабстве у кого-то, и что кто-то рулит вашей жизнью, и что вы в этой жизни уже ничего сами не можете сделать. Как будто бы все подчиняется каким-то рипам, и все подчиняется кому-то, и ваша жизнь уже не ваша. Как будто ваше наслаждение и удовольствие от жизни уже потерялось где-то. То есть вот это было первым шагом, когда ты осознаешь, что... Ты принадлежишь сама себе, твоя свобода принадлежит тебе, и твое время тоже твое. А, вот здесь, наверное, был первый шаг, если говорить о целительстве. А дальше уже, да, были практики, дальше уже медитация. Чем больше медитации, тем больше покоя внутри. Угу. А, Ольга, скажите, если мы говорим о медитации, Существует огромное количество, мы с вами, конечно, уже говорили на эту тему, разных вариантов медитации. Релаксация – это тоже своего рода медитация. Медитация, некоторые говорят, религиозные люди, они говорят, что медитация только на имя Господа Бога, произнесение, произнесение святых имен, мантр различных, маха мантры различных, махамантры и так далее. Что бы вы порекомендовали, опять же, людям, которые не находится еще на этом пути медитационном, на который, ну, понятно, угу. хотелось бы, чтобы каждый человек бы этим занимался, да. Понятно. Ну, вообще, медитация не бывает, если вы не господу, она не бывает. Если вы вошли в медитацию, вы вошли в состояние центра. То есть вы находитесь уже, в, я есть присутствие, ангел золотой, то есть вы свой господь, который вы есть энергоинформационный дух, да, вы уже включились туда, то есть вы вышли из тела. Тело в медитации очень далеко находится. Ум тоже, поверхностный ум тоже далеко находится. Вы находитесь в божественном состоянии энергии, с которой вы и начали весь путь. Поэтому как это, если ты не обращаешься к Господу? То есть другого варианта нет просто. Ты и так Господь в этом состоянии медитации. То есть, ну, как бы здесь, наверное, как-то такое непонимание, наверное, у людей, да, что такое медитация. Медитации? вы возвращаетесь к своей божественности. Вы же и так понимаете, что вы искра Божья, разлетевшаяся от Создателя, вы же принимаете себя, осознаете же себя этим, да. — Ну, Поэтому... тут да. на, на, на, вот да, к примеру, да, я, скажем, когда первый раз поехал в Индию, там почти 10 лет назад, mm -hmm. были несколько вариантов медитации. Одна очень распространенная медитация, она пришла от Махариши Махиши Йоги, mm -hmm. который несколько лет тому назад ушел из этого мира. Uh, он говорил о том, что это называется трансцендентальная медитация. Трансцендентальное слово ⁇ трансцендентное ⁇ это уже, в общем, божественное, правда. Но там суть заключается в чем. Там не надо, во-первых, концентрация на чем-то. То есть uh -huh. человек, как он делает? Он всеми силами пытается что-то такое достичь. Когда угу. он что-то пытается достичь, это уже и есть, этого не надо ничего достигать. Да. А, но опять же, это очень трудно, это все кто-то понимает, но очень трудно это все в себе так культивировать. Угу. Так вот, медитация, а, на, то есть стараться ничего не думать. Вот пришла угу. мысль, но ну как это можно ничего не думать, когда мы, у нас жизнь угу. такой, ритм такой жизни э, сумасшедший. Так вот, когда вы говорите о том, что мы возвращаемся к своей божественной природе, надо пройти по пути. То есть мы знаем цель, но каковы uh -huh. этапы достижения uh -huh. этой цели? Какой uh -huh. путь надо пройти? Uh -huh. вот uh -huh. Как его проходить? Uh -huh. Ну, на самом деле, опять же, есть пошаговые инструкции в, том же, в той же самой Индии. То есть каким образом они отсоединяют тело, понятно, они просто углубляются. А вот каким образом они ум отстёгивают, что называется, да, соединяются от мыслей, то тоже практика. Либо они на свечу смотрят, практикуют, на мандалы, звуком, да, опять же, дыханием. Есть много способов остановить поток мыслей. Много. Есть методы просто наблюдения. Это самый длинный и самый долгий. Когда ты наблюдаешь за мыслями, можешь наблюдать целый час, и в конце концов медитация, конечно, случится. Вот это да. как раз таки тот самый да. вариант, который да. предлагается в трансцедентальной да. медитации. Конечно, да. да. Ты, ты наблю... отслеживаешь мысль, да. она да. появляется, ты да. ее не пытаешься изгнать, да. а просто вот она появилась и да. ты, значит, ее как бы отпускаешь, и она уходит. А это да. то, что вы говорите самый длинный, да. а какой то надо Ну да. просто людям, которые да, которым хочется уравновесить свое эмоциональное тело, я все-таки бы посоветовала, наверное, другие медитации. Тогда, когда вы просто успокаиваете ум да, с помощью дыхания, допустим, и дальше вы ушли, зашли в центр, удерживаете состояние безмолвия, просто удерживаете, находитесь в этом состоянии, не перемещая ни зрачки, ничего, просто находитесь там. Первоначально это вам поможет просто накопить энергию, которая дальше будет вам помогать, вот, когда вы будете эмоционально вздергиваться, То есть кто-то будет приходить и как-то вас выбивать да, ну, на какую-то эмоцию. То есть что-то будет вас сердить, кто-то будет раздражать, что-то будет происходить. И вот здесь и поможет вам эта накопленная энергия, с которой вы будете очень спокойно, вальяжно реагировать, на все, что там сказали да. Все-таки первоначально Лучше работать с эмоциональным телом И успокоиться Дальше, когда уже вы уже продвинулись И вы чувствуете, что вы не реагируете на людей То есть вам все равно, что они говорят Вы не чувствуете ни вину, ни страх Ни злобу, там, ни агрессию То есть у вас нет никаких эмоций Дальше как раз вот можно сидеть вот в этой медитации, наблюдать за мыслями и уже ждать вот этого попадания в эту точку, ее точку пустоты называют, да, вот, и тогда уже, да, тогда уже вы приходите в другой мир, и вселенная, другая вселенная открывает свой портал, и вы переходите в тот мир, и если вы хотите, вы можете его открыть для себя. Внутри человека есть целая вселенная, ну, просто он об этом не знает. Да. Ну, открыть в себе тот самый мир, который нам надо, каждому надо было бы открыть, на самом деле, в общем-то, как раз мой сосед, mm -hmm. он это, этому обучал. То есть mm -hmm. на первом этапе надо избежать то самого, по-моему, это attachment, вот этой привязанности к кому-то mm -hmm. или к чему-то. Mm -hmm. А тут есть очень серьезные моменты. Как можно избеж... ну к чему-то проще. Как можно избежать, ну, к как mm -hmm. можно избежать э, привязанности к кому-то? Но все-таки uh -huh. мы связаны родственными узами. У нас есть родители, у кого есть, слава богу, у кого uh -huh. а, ну, есть дети. Uh -huh. Как можно избежать привязанности, даже если мы понимаем о том, что uh -huh. ну, только в этой жизни это наши родители, эти наши дети. Uh -huh. Но ведь мы же переживаем за это. Uh -huh. То есть, получается, мы тем не менее думаем, мы желаем, естественно, всего доброго, всего хорошего и счастья мы своим, uh -huh. своим детям и долгой uh -huh. жизни своим родителям. Вот uh -huh. как избежать этого? То есть как получается тогда те люди? Ну ладно, uh -huh. Сидхарта Гаутама, он ушел uh -huh. в, в леса, и он uh -huh. оставил свой дворец, где он был принцем, и он ничего не знал. А, ну, сегодня трудно уйти в леса, там, в дремучие особенно. Сегодня их и не осталось, в конце концов, этих дремучих лесов. А, Но лесов. Вот. А мы живем в городах, причем таких городах то это не город это уже вообще непонятно что да. это страна целая uh -huh. город 10 миллионов жителей uh -huh. а, вот как это вот как этого избежать как избежать этого вот от привязанности к этому? Uh -huh. материальному? ну смотрите мы много жизней пробуем до отвязаться от игрушек то есть когда человек приходит на землю, он же приходит голым, он же понимает, что он должен здесь поиграть в игрушки и оставить эти игрушки, и уйти опять же, да? А, Чтобы он, в следующий раз прийти, если он да? понимает это... Да, если а. он понимает, что он опять пришел, опять поиграл, оставил игрушки. Не всегда человек оставляет игрушки. Иногда он настолько к ним привязывается, что ему кажется, что они его что это не ему. Мо... Не Бог ему дал поиграть, да, то есть, а вот он сам где-то это все раздобыл или заработал. Это бывает очень смешно, на самом деле, смотреть. Вот. Значит, бывает, что человек привязывается не только к деньгам, к славе, к успеху, там, к способностям, к родителям, к детям, да, то есть человек привязывается а, к отношениям, да, и там mm -hmm. еще. Значит, мы много жизней это проходим. А... Каждый раз мы отвязываемся от какой-то одной вещи. Да? В одну жизнь мы берем одну задачу отвязаться, в следующую жизнь – следующую отвязаться. И это достаточно бывает такой болезненный процесс иногда. Поэтому если вы заглядываете в свои хроники, вы понимаете, насколько большой путь вы прошли и насколько много вы уже отвязались. Посмотрите. Если ваш сосед привязывается там, допустим, к успеху, то вы уже не привязываетесь к успеху, вы понимаете, что эту жизнь вы уже прожили. Вы уже испытывали это, когда привязаться к успеху, а потом ты никому не нужен, и горечь, такое разочарование, такое, значит, все. Но зато, допустим, другой у вас там кто-то на глазах, допустим, человек привязан к алкоголю, и вы понимаете, что вы тоже уже отвязывались от алкоголя, и вы тоже прошли этот урок. И вам тебе этот урок не нужен, у вас есть отвязанное. А, теперь просмотрите все свои привязки, да, что осталось, да, Недодел... ну, скажем так, недоработанное, да, что еще нужно отпустить. А... Можно сделать полное принятие себя, что да, я принимаю и признаю себя, что я не могу отпустить какие-то отношения, я испытываю страх какой-то, потерять какие-то отношения. Но давайте посмотрим глубинный страх, да, от чего я боюсь. Например, я боюсь, что моя любовь не будет достигать а, уровня там, другой страны или там другой улицы, не будет достигать, и моя любовь туда не долетит. Первый страх, да, и там, допустим, мой родственник не будет чувствовать мою любовь, потому что это очень далеко. Например, первый страх. Дальше. Второй страх, что я не буду чувствовать от него э, любовь, да, то есть тоже страх. Значит, я не смогу во сне к нему летать, да, и беседовать с ним во сне, допустим, да, тоже страх есть. Дальше, значит, э, есть э, страх, когда э, я не буду знать что там происходит, я не смогу контролировать его жизнь, а вдруг он заболеет или там еще как-то у него какие-то проблемы начнутся, а я не буду знать, и он мне не сообщит об этом. Тоже страх, да, причем весь страх идет из хроник. Страх пришел из тех времен, когда не было мобильника, не было скайпа, не было вообще ничего, и человек уехавший далеко-далеко, ты о нем вообще ничего не знаешь. Совсем. То есть жив он, он там болеет, он там что? А, поэтому старые страхи, которые присутствуют внутри, конечно же, они создают привязки. И, конечно же, человек начинает беспокоиться да, о чем-то. Вот. А как только вы проанализируете все свои страхи, вы поймете, что на самом деле вам бояться нечего. Потому что вы осознаете, что не существует никакого расстояния. Его просто нет. Вы поставите человека рядом перед собой, он будет рядом с вами стоять. Вы можете рядом с собой поставить любого человека, и он будет присутствовать. Да? И вы будете чувствовать его энергию, вы будете с ним разговаривать, вы будете слышать его ответы, которые он вам будет говорить. И тогда а, вы поймете, что ваши страхи совершенно напрасные и ненужные, и вы можете контактировать... А, Сознание, оно ведь э, везде. И только тело, а, то, что вы привязаны к телу человека. А, то есть вам хочется погладить его тело, потрогать его тело. Ну, значит, это уже через какое-то время, да? Когда будет какая-то ваша встреча, и вы будете трогать это тело еще. Потому что на самом деле ум... Сознание и энергия его души, она всегда рядом с вами. она никуда не уходит, никуда не девается. Все рядом. А, ну, Когда-то, да, игры были такие, что у нас мы испытывали страх. Страх потери. А, если человек уходит на войну, ну, тут вообще, да, какой страх. А вернется ли? А может вообще все? Проститься надо, да, сразу. А, значит, ну, во-первых, мы не могли принять свою смерть, да, то есть мы не понимали, на самом деле, что мы смерть всегда сами регулируем. То есть мы приходим совершенно сами самостоятельно и уходим тоже самостоятельно. Люди не знают, что смерть можно просить, и она придет. Иногда я смотрю на столетних летних стариков, которым бы, в принципе, надо бы уже попросить смерть, поскольку... А, ну такое состояние, знаете, ну вот как овощи, вот живут, вот примерно вот ну, как-то вот ну, поел, ну полежал. Грустно смотреть. И в принципе, если бы человек уже попросил себе другое тело, а, ну он бы давно уже нашел это новое тело. Но опять же, это свободная воля э, здесь э, э, э, вмешиваться, да? Ну это не а, просто так. свободная воля, это просто да. непонимание своей ага. природы человеческой. Uh -huh. uh, и uh -huh. на самом деле на Востоке эти, uh -huh. ну, в основном понимаю, сегодня, правда, Восток стал uh, брать все то, что не надо брать, на самом деле, uh -huh. а брать uh -huh. западные традиции и так далее, не в том плане, что это плохо, а просто не понимание этого. Uh -huh. uh, то есть, если мы говорим уже о том мире, uh, uh -huh. где мы все, так сказать, будем, то uh, uh -huh. uh, действительно... Новое тело – это избавление от э, каких-то. Действительно, если человек э, стар, немощен, то и болен. Это просто избавление. Так к этому относятся. Поэтому никому, естественно, не хочется умирать, но э, э, это – это – это сложный, это сложный момент. Mm -hmm. а, и, во-первых, не понимаешь, что грозит. Как, как бы в основном люди, атеисты особенно, они же считают, ну все, у нас нету, значит вообще все закончилось. Да, Поэтому в да. каком новом теле можете тереть, да. если да. этого такого понимания это ведь нет. Да. Вот, к сожалению, иногда человек удерживается в теле из-за своего страха вместо того, чтобы попросить себе другое нормальное молодое тело, в котором можно творить, можно радоваться можно заниматься спортом или чем угодно можно заниматься. Ну вот как-то иногда, да, не всегда понятно, почему так люди поступают. Ну, наверное, да, им не вложили в детстве понимание жизни и смерти. На самом деле, когда чуть раньше, если вернуться да, в Атлантиду, то как таковой смерти не существовало, было переходное состояние. То есть ты из одного состояния переходишь в другое состояние, а потом снова в это состояние. Поэтому как таковая смерть была придумана для стирания памяти, для того, чтобы человек мог свои тонкие тела сложить и разложить. А для этого нужно, чтобы э, память э, ну, блокировалась, да, то есть поверхностный ум, чтобы он стер информацию. Иначе вы будете просто в открытую помнить своей прошлой жизни. И тогда игры уже не будет. Да, я помню книгу, очень известную книгу, которая была перевезена больше всех книг в мире. Это книга называется «Багавадгита». И в Индии она издана просто совершенно невероятным тиражом. А как зашел в магазин, я не знал, ну, Бхагаватгита, что она из себя представляет, смотрю, на полках, ну, стеллаж. Причем разные форматы, разные там однотомник, двухтомник, трехтомник, то есть разные интерпретации, разные переводы и так далее. Так вот, там есть такой эпизод, когда на поле битвы это главное, вот это, вообще на самом деле, Бхагавадгита, это часть Махабхара, ты маленькая глава, там, девятого, по-моему, тома, и вот там идет разговор Кришны и Арджоны, а Кришна, это в той, э, скажем, философии э, э, «Господь Бог, Всевышний». И вот э, Арджуна спрашивает, э, «Послушай, а почему ты все время выглядишь всегда такой молодой, везде, всегда?» Он говорит, «А я могу регулировать э, все, я, я знаю все свои жизни». Он говорит, mm -hmm. «А почему я не знаю?» Так это было 5000 лет назад. То есть да. сражение на поле битвы курук прошло 5000 лет назад. Это период начала Кали-Юги, в которой мы сегодня да. находимся. И он говорит, ну сегодня вы потеряли, люди потеряли, даже лучшие представители этих людей. Ты можешь очень много, но все равно ты не помнишь этих жизней. И почему? Просто потому, что, ну действительно, если мы говорим о Атлантиде, то это было 40 тысяч лет назад, к примеру. Да? Точно даты естественно, никто сегодня не знает, но это гораздо раньше, ранее, чем это было, чем 5 тысяч лет назад. То есть тогда люди владели другими, скажем, возможностями. У них были то, что у нас сегодня называется мистическое совершенство и телепатия, которая как бы воспринимается до сих пор, воспринимается как что-то сверхъестественное, непонятное, такое невероятное для многих. Uh -huh. то вы мать семерых детей, да, общаетесь uh -huh. с ними, в общем-то, и они между собой наверняка общаются. Индика yeah. дети, они общаются, если, конечно, так скажем, привиты с детства, это они общаются на таком уровне, а дальше больше будет. Uh -huh. Uh -huh. Это все правильно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, время нашей программы подходит к концу. Разница во времени все-таки у нас существует, поэтому на территории России уже поздний вечер. У нас еще день, у нас еще, так скажем, в разгаре. Я хотел бы вот что сказать. Это не реклама, но эта информация очень-очень полезна. В субботу, то есть, это по сути, это завтра уже, состоится открытый вебинар по целительству. И вот угу. на этом вебинаре Ольга Викторовна будет делиться своим знанием и пониманием о исцелении. То есть, это как бы первые шаги которые должны предпринимать люди, которые хотят все-таки своего исцеления или помогать своим близким. Да. И я даже не буду спрашивать, поскольку это опять будет много, но буквально тему только озвучу. И вот эта тема, конечно, для многих тоже будет. Тема АЗОВ. Да? Тема АЗОВ. Угу. «Восстановление канала и работа с лучами». Ну, я угу. полагаю так, совсем коротко, не вдаваясь в детали, каналы – это энергетические каналы, то есть это работа конечно. с чакрами, правильно? Да, да вот. конечно. Да. А лучи – это, ну, вот как, допустим, сегодня был сеанс, для меня был сеанс да. такое вот целительство, да. это тот самый луч, которым да. я освещаю угу. свои чакры, да, угу. то есть да. я их, так сказать, пытаюсь вот… Наполнить. Наполнить энергией, да, наполнить энергией, mm -hmm. и тем самым э, будет проходить обмен энергией и восстановление mm -hmm. организма, который, если этого не делает, то, конечно, будет у нас проблемы. А, Ольга, спасибо mm -hmm. вам большое. Как mm -hmm. всегда, наши беседы с вами дают дополнительную пищу для размышления. И я надеюсь, поскольку все программы записываются, выкладываются в YouTube, то и на канале «Человек будущего» Дамир Миронов, и на нашем канале, где мы, так сказать, тоже это делаем, можно ознакомиться с ними. Если будет вопросы, еще раз тройное, www.sengatesradio.com, www.sengatesradio.com. Это Сангейтс 1.08. Как связаться с Ольгой Викторовной, напишите. Уже несколько человек там писали. Все-таки мы, так сказать, сопутствуем этому всему. как, Пожалуйста, мы вас элементарно перенаправляем туда, куда надо. И вы можете войти в группу и обучаться этому. А кто uh -huh. хочет послушать, это будет открытый вебинар. Повторяю, начало этого вебинара. Шесть в 6 часов вечера Москвы. Москвы. по Москве, да, то есть на территории mm -hmm. средней полосы Соединенных Штатов, Чикаго, это 10 утра, mm -hmm. в э, Калифорнии это 8 утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон это будет 11 часов э, утра. Пожалуйста, как туда попасть? Ну, я думаю, что найдете. Если вы захотите узнать у нас, запросите, мы вас направим. Сейчас диктовать это довольно много. Наберите человек будущего, собственно говоря, вы найдете эту информацию. Ну, а ссылки, кто хочет, пожалуйста, я потом всем отправлю. Ольга, спасибо вам mm -hmm. большое за ваше mm -hmm. время, за очень mm -hmm. интересную беседу, и до новых встреч. Напомню, мы встречаемся в пятницу, ну, если mm -hmm. ничего не мешает, поскольку mm -hmm. бывают вебинары, бывают семинары, mm -hmm. бывает э, всякое, но ориентировочно mm -hmm. вот так в 11 часов по э, времени города э, Чикаго, а э, мос по московскому времени 7 часов вечера. Mm -hmm. Хорошо, мы... Э, Прощаемся с моим соседом. Да. С вами всего доброго и всего доброго. здоровья и успехов. До свидания. До свидания.